Итак, всем привет с вами канал мастер про я его ведущий евгений как вы видите ремонт идет полным ходом и уже все практически отскоблл все очистил и э, к чему мы дальше приводим а при мы э, к нюансам то есть при работе с, э, с квартир да, сказать а самое главное это с отоплением то есть, перед тем как э, заканчивать ну, Начинать там что готовить или еще что-то всегда сразу осматривайте по э, объем работ, что конкретно нужно делать. В данном случае у нас сейчас батарея. То есть я обнаружил, что радиатор установлен неправильно. То есть что это значит неправильно? Технические условия не были соблюдены. Показываю. Вот такой вот радиатор. Мы видим, это скорее всего это прямая труб... обратка трубы. И мы сталкиваемся с тем, это у нас второй этаж, и сталкиваемся с тем, что радиатор установлен вот в таком плане. Что же вы скажете? Что такое? Ну, стоит радиатор и стоит, то есть, как бы, ничего не мешает, ничего не вредит, но, что я хочу сказать, на данном радиаторе отсутствует байпас. Что такое байпас? В народе это компенсатор, то есть, ну, а по нашему это байпас. Что этот байпас дает? То есть, данный, данный обрезок трубы выглядит таким образом. А выглядит он вот таким вот образом, что это значит, то есть вот он вот этот самый байпас, то есть труба у нас идет, она ни в коем случае не прерывается, и даже если вдруг вы закрываете радиатор отдельно, труба остается дальше греть соседние Квартиры. Это в этом весь основной нюанс. Если вдруг бы здесь труба шла не прямая, а заходила, то байпас бы устанавливался до кранов. То есть, что это значит? То есть, чтобы вы даже после закрытия отдельного радиатора у вас здесь стоял компенсатор, байпас и тогда у вас не закрывается вода, чтобы циркуляция не прерывалась ни в коем случае. Ну, что я могу сказать в данном случае? Я в принципе ну, я хозяйке сказал то, что данный радиатор установлен неправильно. Как бы дал ей пищу до размышлений. Но тут уже, в принципе, буду слушать, что она скажет. По факту, здесь установлены тот самые байпасы, его нет. А по факту он должен быть. Ну, в принципе, мое дело маленькое, я предупредил. Но заставить я, грубо говоря, конечно, не имею права. Но, как бы, при продаже квартиры данные технические условия всегда проверяются, но ну, если вдруг человек подумает ее продавать. Если у вас в квартире, грубо говоря, вы собираетесь тупо там не особо не заморачивайтесь. То же самое, что с перепланировкой особо можете не париться. Если он нет его, единственная проблема, если вдруг потечет у вас радиатора, и вы закроете краны, это будет очень даже проблема. То есть вы закроете полностью всю циркуляцию э, трубы. Как может. Что в этом случае по идее делать? Да, если вдруг вот такой вот радиатор у нас стоит. по вот здесь уже стоят краны. Здесь мы уже ничего не сделаем. В данном случае, если я бы начал это делать, естественно, я бы закрыл краны, поставил здесь Тот же самый компенсатор. Вывел бы сюда на отдельные еще два крана. И здесь уже сделал бы фитинги, подключил бы непосредственно к этому Но тогда бы у нас радиатор сместился непосредственно близко, прям вот сюда То есть меньше это бы никак не вышло Это буквально плюс 10 сантиметров к этому Потому что добавляется лишний фитинг, лишний кран Опять же, нужно это, не нужно решать по факту самому хозяину. Но, Но вдруг, если когда-нибудь случится так, что вы, сос... что вы затопите соседей снизу, потому что у вас потек алюминиевый радиатор, а не чугунный, вам э, в судебном порядке выпишут э, штраф, можно сказать, то есть и вы будете оплачивать ремонт, Вашего соседа. В данном случае мы находимся над второй стоматологией, то есть и, и, если вдруг вы стоматологию затопит человек хозяин, то это будет действительно плачевно, то есть вы, засто... вы затопите целую организацию и тогда будет, это будет полная жопа. Это не просто соседа затопить, это вдруг... Э с техникой, со всеми делами со всеми, ну реально вы можете налетнуть на крупные бабки поэтому, если не соблюдены технические условия, вы затопили соседей будьте готовы платить деньги сразу держите у себя кошелек и тогда может быть можно и не переживать Но на этом видео я закончу с вами канал Мастер Про. подписывайтесь, ставьте лайки отдельно. естественно, делитесь видео с друзьями Надеюсь, ролик был кому-то полезен. Всем спасибо за просмотр и всем пока.